Положим на край стола металлическую линейку так, чтобы один конец ее свешивался со стола, а другой был плотно к нему прижат. Ударив по свободному концу линейки, увидим, что она начнет колебаться и услышим звук. Изменив длину свободного конца, повторим опыт. Отметим, что звук будет иным.